Если ваши домыслы верны, если то, что вы о себе описываете сейчас, оно действительно у вас, и вы вспоминаете себя в детстве, потому что психотип ярче всего проявляется именно в детстве, когда еще не прошито, особенно в детском саду, когда еще не прошито сознание, как надо себя вести сообразно твоему статусу или должности папы, мамы, или мальчик-то, или девочка. Ну, в общем, каким-то таким параметрам, которые предопределяют. Человек ведет себя более или менее естественно. Родитель лидирует, старается всегда лидировать в коллективе, будет стараться лидировать. Конкуренции не любит. Человек-ребенок, он будет всегда лидировать, пока настоящего лидера не появится. То есть он всегда будет провокатором тому лидеру, который себя заявляет. Да? И позволит быть лидером только непосредственно родителю и более никому. Родитель никому своего права лидировать не уступит. Даже если он, скажем так, делает шаг назад, он все равно вынашивает тайные коварные замыслы, как бы скинуть того побыстрее с его предистала. Потому что это не быть лидером, это стопроцентная гарантия, что его энергию, его информацию будут брать все без кривляния, что ему собственно говоря и надо, потому что чем больше он отдает, тем больше в него вмещается. Если не будет никто брать вмещаться будет мало, а это очень плохо для родителя, потому что он постоянно должен напитывать себя новизной. Но такой новизной, которая будет давать ему возможность быстро реализовывать себя в этом мире, быстро в том-то все и дело. И, за, и потребность раздавать себя в окружающий мир зависит не столько от Скажем так, в полноценно развитом родителе не столько от правил, внедренных в его сознание, сколько от полноты информации и энергии, присутствующей в нем. Когда ее очень много, он перестает разбирать, надо это, не надо, кому дать, кому-нибудь не дать. Да? То есть ну, какая-то дифференциация присутствует, но она уже не настолько важна. не настолько важно а когда энергии информации мало начинается коррекция почему ее не надо давать то есть это просто объяснение нормальное социальное объяснение что не надо ее давать всем подряд да, потому что они не могут ее правильно воспринять это Хорошо. когда ее мало да, когда ее очень много, там так вопрос не стоит, а вопрос-то избавиться побыстрее, да, чтобы опустошить себе еще дополнительное место для получения чего-нибудь нового, для обмысливания еще каких-нибудь процессов. Поэтому родители всегда очень критичны по отношению к окружающим людям, и если у них есть возможность не опираться на авторитеты, они именно так и будут поступать. А вот как раз стремление отсутствия авторитетов это вообще ярко важно, я не фанат вообще да, это вообще кого-либо. Да, это один из показателей, зацепитесь за него и поймите, насколько глубоко и далеко он простирается в ваше детство. Если вы выясните, что авторитеты в принципе важны, это просто учительница первая моя вот такую вот вам инъекцию ввела, это психологическая проблема, которую можно решить. Но если вы помните себя, например, там, с двухлетнего возраста и всегда были такой, то это природное качество, и спорить с ним совершенно бесполезно.